И всем привет меня зовут макс риск он тоже на это не буду вырязывать именно не выражу так и ну это первый раз когда я сейчас так снимаю за такое короткое время так нажимаем play gaming вот у нас есть открывать э -э новичок значит тут у нас пять мирных и один убийца выбираем язык русский давайте слышим что не говорят в принципе пропиаримся скажем подписывайтесь на канал макс риск там потому что будет вот такой вот блог. покажу эти роль всем привет меня зовут макс риск макс риск теперь я напишу сейчас кстати когда вы пишите вас включать отключается микрофон и звук так, значит. А, давай на русском. Прикиньте. А вы думаете, что я... Ну, ладно. Потом напишу. Тем более чар отключили. <свист> так, тут найти нужно бургер реакция. Вот, наверное, тоже интересно. О, самое интересное. Спички. Легко. Как вы квест? Вот так вот берете, Слишком медленно. Слишком медленно. Слишком... Подожди. Ну, в общем-то, увидите на, на другом канале. Думаю, я кусочек уже хоть там. Слишком. Слишком медленно. Слишком медленно. Давай. Вот. Вот. Вот так нужно. Вым. Вым. Всяк. Как МакКоин смотрели ролики на этом канале про МакКоин так Где звук? Не понял. О. Не знаю, что звука нет. Музыку, наверное, отключу. Нормально, нормально. Сори за шум там. Пробуем. Так, что у нас тут, скорее всего... Тут кто-то, скорее всего, кто-то убили, убили. Блин, убил. Вот, скорее всего, это Дюк был. Он просто тут стоит, как будто подозреваемый. Так, пошли в камеру посмотрим. Вот, сейчас я на камеру. Так, все кидит на нас. У меня качество тут маленькое, чтобы... Вот, вот, so, блин, тихо-тихо-тихо. Тут, блин, что-то с телефоном не так, слушайте. Ладно, по-моему, это дюб. Так что, если... Ух, там камера горит. То есть, если камера горит, то за нами следят. Офигенно. Сука, бомб, блин, рассталась. Я пойду с того, чтобы побром все тут починить. Блин, чувак специально так сделал, чтобы КВС, блин, выполнил эту а, бомба так Сообщить? где она найдена? И это я сообщил. Ребята, скажите, где было убийство? Кто это был? Аджи. Сейчас напишу, кстати, в комментах. Я включу звуки, кто на автомате включает канал. Э, Макс. На украинском напишется, кстати. Офигеть, да? все отправляю кто не так кто убил кто убийца Фил, если хочешь с нами разговаривать погромче разговаривает просто тебя почти не видно ой не слышно а ладно Алло. Я со мной не разговаривают, отлично фазе выкидывают и он э, был невиновен в смысле так тут бомба кстати давайте активируем так желтый желтый так дальше синий зеленый фиолетовый э, напишите я первый раз снимаю вот так вот простой я раньше в блок снимал один тихо тихо ти что Сколько у вас, блин, тут? Так, лучше квест выполнять. Неважно, что эти сп спины ударят. И, главное, тут камеры отключены. Рели. Реально, слушайте, если камера в красном горит, то чуваки смотрят за вами. Если камера не включена, то, конечно, там только... нет. Если там убийца, в принципе, можете найти этого, схватить и вырезать его. Если там два чувака, то опас, друзья. Там вообще может толпаться один, там, висеть. Ну, тем более, на Там будут только стоять, там убийца уйдет всех. Можно проголосовать, выиграть. Там дается, кстати, время, скорее всего. Не знаю вообще. Так, пока что квест выполняем, конечно же. Починим крану. Потом покажу, кто остался. Наверное, он не показал. Ну да, просто, они сказали мне, ну спасибо, конечно. Я раньше такого не знал, то есть нужно вот так разговаривать. Кстати, как там записывается звук? Микрофон тоже пишите в комментариях. Тоже очень интересно. Куча заданий, блин. Что, просто шо, как мне вообще чтобы что было не слышно? А, -а, -а может тут настроить? <звучит> Офигеть, да? Все, блин, ладно, что будем делать и искать, и проблемы решать. Так, э, Никс, не убивай ничего Пазди, привет. <звучит> так, три, два, один, тут я срабатываю. тихо -тих. я думаю, у меня уже вырубил этот Никс по любому никс или фази или дик, дику же нету фази тихо фази по любому это фази вот честно вот так блин подозреваемый был на камерах жалко что нельзя стрелять так что такое такое дело закрыто кто выиграл кто убедил. мы проиграли блин это был фази простите ребята вот блин давайте еще одну карту давай дружить Вау, В дыр хочет, давай в дыр. И всем бред мне за Макс Риск. Гость. Я гость. Кто берёт, кто берёт, кто берёт. Первые. Вот, я первый вроде Фази, фази, аккуратно. Спички, спички. Так, так, так, так, так. Фази реально за мной гонится. По-любому убийцу, честно, что за братки. Просто прям реально за мной. Тихо, тихо, тихо. тихо, их еще олия тут. По-любому не фази, не Олия. Но не подозреваемый блин, это типа. Чё он за мной дыр хочет. Да, давай на другую локацию. Ой, Яра, Чипи. Или Яра или Чипи. Я просто, кто же нет, нет, нет, пока что не горит. Чё ж на фазе ходит? Вот, вот, вот реально, он за находит. Так, тут у нас появится квест. Так, дожди, щас, вот, он. тык, сказал, победа, это будет Сиди, он просто покаживал и я убил. Фил, можно я всегда с тобой буду ходить, чтобы я не убил еще просто, тебя не убили и меня не убили, давай. А кому вы, жармать, ой, раз. Не всем. Привет. Блин, не успел, сразу бах язычат. Всегда не успеваю на скорости. Так, блин, подожди, это уже третья катка? ого, подожди, друзья, я перебальчу с катками. Это последний раз я играю, все, хватит. Ты на фазе, мне уходит, Я же не убийца. А если буду убийцей, значит, на я убью. Блин, три игры, перебор переборно, мне ж места мало. На файлы лагает еще кстати нормально так тут у нас картиночка ну, реально тяжело складывать если это прямо так попробуйте строить свет они так вот включают свет, ничего не видно, а у нас такой маленький такой, вот такой о, вот такой вот. Откры... Открыл вот такой саботаж. Называется саботаж. Раньше я был тоже убийцей. Так, это ли Оли? Нет, это не точно. Где, где, где? Где, где выключали, ну то есть, ну где свет был? Ну? Чипы убили? Ну, а -а -а -а. -то это точно не пил, я снимаю это была, он бы, он бы не убил никогда. Это точно mm. не Фила, я думаю. Какой у тебя Гиара? Я практически никого не видела, кроме Фила. Я короче, фил... я короче, я, я, я картину складывал там типа возле библиотеки наверх пошел и налево там картину складывал. То есть ставил нормально, ну то есть ровно, да? Да, я поставил картину, и я потом увидел, что никто цвет, свет не чинить. Я побежал цвет чинить. А ты добежал? Нет, я на центре был, и тело нашли. Ну ладно, ты неподозреваемый. Ты неподозреваемый. Либо Оля, либо... либо Яра. Я за Олей. Подозрительная. Правильно, как так, блин? оли все включили, давай посмотрим, это был фазе. Или Оли. Если с нами будут Оли гоняться, то по-любому Оли. Пока что никто. Так, тут мы вообще есть вроде... поэтому будет сложно сказать кто есть кто кто то чувствует снова саботаж специально чтобы нас запутать нам да. как-то страшно так саботаживайте сколько у нас осталось и оли как думаешь одисны видят отключились Чуть. отлично по-любому это Яр был, вот, честно. Это был Яр, оказывается. Я еще не знаю, кто. Я играем. О, это сейчас так страшно. Подождите, комментарии, какую сейчас игру сыграть? Стоп, я скоро записываю. Я не путать, но не должен. Подождите, я уже должен заканчивать. Сколько мы снимаем? Ничего не видно, подождите. О, 13 минут. Видите, у нас такая вот левая камера. поэтому тяжело. А, как думаете, это Оли? Ну реально подозреваем Оли. Представляешь, это был. Это был Оли? Он такой блин, невинный. Оли Яр, вы кто? Вот кто из вас? А все тут, кстати, слушайте. Тихо-тихо-тихо-тихо. Оли Яр тут, прием. Срочный звонок. Ребята, это Яра, короче, потому что когда я стояла возле этого колокольчика, он, короче, просто стоял на меня, смотрел, потом подвинулся, а потом опять на меня смотрел, и я подумал, я от него пряталась. Что это яра. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре. Ура, молодцы, вы. Это точно яра. <связь> э, всем за просмотр. Всем удачи, удачи и пока.